Всем привет, с вами Чип Эддейл, сегодня я вам покажу обзор игры Старый Конфликт. Ссылку на игру дам в описании. Есть три ветки развития. Первая империя, Легкие танки, средние танки, танки, танки, танки, танки, танки, средние тяжелые танки, Вот это можно танки, так что его надо потому что особенно, тут, я тут, а, тоже, лучше всего Амбер, кто-то есть, туда, вверх, там вы, можете чинить корабль, модуль ставить, корабли вам нужно сказывал развитие развитие это че череп имплантация вот вы можете применять тут разные навыки а, чтобы имплантизировать череп это стоит 500 тысяч посмотря какая имплантация далее контракты за контракт вы можете а за контракты выкачайте уровень Курбан. Тут и есть ИО, Ардена, Армада, Авангард, Рейд, Новая Бибрая. Чтобы заключить договор, нужно 60 тысяч. 30. 000. В Складе, вы знаете, что там хранятся вещи, суммущества? Корпорация, это кланы. Тут можно создать за 3 тысячи... 000 на 3000 золотых монет и профиль статистика и далее постепенно с вами далее тут вы можете купить дополнительные устройства для вашего корабля. тут вам доставляется 6 дополнительных устройств по 7 стоите в любой момент Автономный зон Снова зон Провышенный зон Кто даже доступно три слота? Что купить слот? Можно... Вот это будет Есть три разных боя Бой, бой ПВП За корпорации. Империя, Федерация и Риха Не, тут можно отправиться, и сидать И можно создать свой бой Давайте я еще покажу бой ПВП по Лучше всего тяжелый Он хорош, но тут у него лазовый ракета по 6 тысяч вон А таких обычных, средних, легких по 2000 урона, 1075 Можно перемещать, конечно, крушит равных Тут а, есть редкое развитие Тут а, уровень синергии У каждой корабля свой уровень энергии контакты то есть тут можно брать задания и выполнять это еще и... вот мы нашли битву через дьявола дается 23 секунды чтобы подготовиться к бою это Это энергетические шары Туда надо заболевать АВС Захват точек Как в Даргионлайн В Головтанце В Головтанце там только одна точка в У тяжелых фрегатов есть навык на боку Мне Ладно, но я не бой. Тут можно Каждые... А, нет... Да, Смотря какая битва. Я очень покажу средних ребят. Let's go down here, now we the это разведчик ну то есть легкий самолет на этом пожалуй закончим с вами был и Дейл. ссылку на игру дам в описании скайп тоже дам до свидания